Добрый день! С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Сегодня поговорим о том, как восстановить документы об образовании. Будь то об образовании общем среднем, полном, полном с э, общем среднем образовании. Или, ну, это те, кто закончил 11 классов. 9-11. 9 это, в общем, базовая средняя, а полная общее среднее образование это 11 классов и для тех кто получил высшее образование все просто смотрите есть сайт такой ссылку на него я оставлю это государственное предприятие инфоресурс вот и они хранят всю эту у них база я так понял это то предприятие которое печатает эти дипломы Свидетельство о полном образовании в среднем и так далее, и тому подобное, то есть не изучал их деятельность. Ну, я так подозреваю, откуда у них такая информация. И вот есть две вкладки, да, на этом сайте. Первая вкладка это получение информации о документе о полной. Полном среднем образовании в условиях военного положения, это вот урегулировано приказом от 28.03.29 года номер 274. Может вам понадобиться, если, допустим, ну, выезжали быстро там, забыли, потеряли и так далее. Сейчас за границей находитесь. И надо подтверждать, что есть образование и так далее, и тому подобное в других странах. там То есть. Ну, нужна информация. Нет ни ксерокопии, ничего. То есть, а это вот официальный порядок получения такой информации. Нажимаете эту вкладку. Вот. Ну, смотрите, тут э -э заявление. Образцы заявления. Первый образец э заявление относительно предоставления информации о документе на общую среднее образование. А другой документ... Э а на предоставление информации о документы про документы о об общей среднем образовании. Заполняете, отправляете, тут все написано как куда на какую электронную почту читаете внимательно вот этот сопроводительный текст вот. Можно и электронной формой и бумажной и так далее и тому подобное. Вот. Если лучше, когда есть электронно-цифровая подпись Ее сейчас оформить можно везде В приватбанке бесплатно Кто пользуется, у кого есть на смартфоне Это ДИА, там можно это оформить То есть даже никуда не надо ходить Если есть карточка приватбанка Или есть это приложение ДИА Ходить никуда не надо Ну, Естественно, если нет ДИА И вы хотите получить э, эту цифровую подпись то у вас должен быть либо загранпаспорт биометрический, тогда у вас подтянется эта информация, либо ID-карточка, ну, короче, там через процесс вот это цифрования вашего лица. Проще, конечно, если есть карточка приватбанка. Там без всех этих заморочек и уже, и тоже проще, ну, то есть заходите в приватбанк и там оформляете этот ключ. Вот. И второй вариант, это для тех, у кого, э, ну, вы, допустим, не знаете никаких данных, да, э, и вы э, хотите тоже получить диплом, копию э, диплома, о, ну, информацию о том, э, где вы проходили обучение, какой диплом и так далее, ну, то есть, всю эту информацию. Вот тоже опять два образца образец на запроса на информацию о документе и образец запроса на информацию относительно обучения. Ну, можете и тот, и тот, два образца отправлять, чтобы, допустим, подтверждать и обучение, и документ. Ну, достаточно, я думаю, может быть и вот это одного. Тоже написано. Э, то есть, смотрите, за вас никто подать не может. Это надо именно персонально, чтобы вы заполняли и подавали. Почему написано? Субъект персональных данных. То есть тот, кто владе, владелец этих персональных данных. А персональные данные, они содержатся вот как раз здесь, в этом в дипломе, либо информация относительно обучения. Может быть направлен электронной, опять же, почтой, подписанной электронно-цифровой подписью. Без электронно-цифровой подписи ну, могут не ответить. Скорее всего, не ответят, раз пишут. Сразу, что нужно подписывать именно так. Почему? Потому что ну так может любой зайти и получить э, документ любого гражданина. Вот. Ну, в этом запросе, опять же, фамилия, имя, отчество, место проживания, реквизиты документа. Это э, если вы их знаете. И э, реквизиты документа, которые доставляют ваше физическое лицо. Паспорт. Сведения о базе персональных данных, сведения о владельце распорядника данных. Это ну, там, где вы получали это образование. И перечень персональных данных, которые затребуются. То есть всю эту информацию, которая здесь указана, указывайте им и получите в ответ эту информацию в электронном виде. Вот, если по почте отправите, получите по почте. Второй вариант, если вы знаете, допустим, у вас есть ксерокопия, да, документа, и вам нужен еще способ подтвердить, что, что эта ксерокопия подлинна и так далее, то есть вот реестр документов образовании, и в реестре есть сведения, то есть, например, ксерокопию, документа нотариус не удостоверит. А вот я думаю, если взять из реестра э, сведения, то эту информацию может и нотариус заверить. Вот. Э, в реестре в этом содержится информация относительно документов об образовании, которые изготовлены с 2000 года. Кроме информации о выпускниках военных учреждений высшего образования и военных учебных подразделений высшего учреждений высшего, высшего образования информация о выпускниках, о выпускниках военных учреждений высшего образования и военных учебных подразделений учреждений высшего образования хранится в этих учреждениях или в соответствующих структурных подразделениях государственных органов которым подчиняются эти военные учебные заведения вот и если вы, ну, допустим, есть ксерокопия, все эти данные можете знать. И, допустим, вот есть документ о профессионально-техническом образовании, либо документ о общем среднем образовании. А также есть вот возможность документ о высшем образовании. И опять же, какой диплом заполняете все это? Есть даже свидетельство о признании заграничного документа об образовании. Все это заполняете. Вам отображается или вы получаете выписку с, под, с, подтвержденным, подтвержденным под, с подтвержденной подписью То есть будет документ, который подписан э, электронно-цифровой подписью конкретно э, ну, вот этого единого государственного э, электронной базы с, по вопросам образования То есть это какая-то структура, в которой все эти данные хранятся Имейте в виду, что там э, вот эти вот ру э, почтовые ящики, они не используются. Ну, тут есть та же инструкция видео. Ставьте лайк, кому это было полезно. Вот, пользуйтесь, э, пишите комментарии, как получилось или нет. Я проверял, э, ну, у меня диплом, я ему не потерял, у меня он есть, все работает. Вот, все отвечает, Просто мне надо было интересы. Я проверял, схема рабочая я. Вот, тем более, ее в связи с военными положением вот сейчас обновили, и такая возможность есть. Пользуйтесь! Кому это видео было полезно, делитесь с другими, вот. подписывайтесь на канал, пишите комментарии, я на все комментарии я отвечаю в течение суток.